Бескорпусной реле задержки выключения после замыкания между собой управляющих контактов может включать нагрузку задержки, которую вы задаете. Время задержки можно задать от 0,1 секунды до 3700 секунд. Это около 60 минут. Питание 12 вольт постоянного тока. Плюс подаем на ВЦЦ, а минус подаем на GND. Выход сухой перекидной контакт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 светится зеленый светодиод на нагрузке. Коммутирует нагрузку вот это реле. На нем написано 10 А при 250 В переменного тока и 10 А при 30 В постоянного тока. Для долговременной работы реле максимально не нагружает. Если напряжение не подается на реле, замкнутые контакты 1-2 и светится красный светодиод на нагрузке. При подаче напряжения Начнет светиться красный светодиод на реле. И положение выходных контактов поменяется. То есть замкнутся контакты 2-3. И будут замкнуты время задержки, которое мы задали. После отработки времени задержки, контакты 1-2 замкнутся, а 2-3 разомкнутся. И так будет, пока мы не замкнем между собой управляющие контакты. Я замкну контакты кратковременно. После этого контакты 1-2 разомкнутся и замкнутся контакты 2-3 и будут замкнуты время задержки, которое мы задали. После отработки времени задержки контакты 1-2 замкнутся, а 2-3 разомкнутся. То есть выходные контакты реле вернутся в первоначальное положение. Если мы замкнем управляющие контакты между собой постоянно. То контакты 1 2 разомкнутся и замкнутся контакты 2 3 и будут замкнуты пока мы не разомкнем управляющие контакты после того как мы разомкнем управляющие контакты начнется отчет времени задержки и после отработки времени задержки контакты 1 2 замкнутся а 2 3 разомкнутся то есть реле вернется в первоначальное положение если в течение времени задержки мы замкнем управляющие контакты между собой, то отсчет времени задержки начнется сначала. Время задержки можно регулировать при помощи резистора и контактов S1, S2 и S4, поворачивая резистор по часовой стрелке мы увеличиваем время задержки. А поворачивая резистор против часовой стрелки, мы уменьшаем время задержки. На таблице видно, как меняя положение перемычек, можно менять время задержки.